рады видеть вас на нашем канале. Сегодня решили кратко осветить тему изменения законодательства в части защиты прав потребителей финансовых услуг. Сейчас активно в интернете распространяется информация о том, что был принят закон о защите прав потребителей финансовых услуг. На самом деле это не совсем так. То есть были приняты изменения в ряд нормативных актов, которые касаются защиты прав потребителей финансовых услуг. И на самом деле ответственность финансовых учреждений несколько усилили, то есть с одной стороны напрямую это не будет, на мой взгляд, значительно влиять э, на желание страховых компаний выплачивать страховое возмещение, а с другой стороны все-таки появляются какие-то дополнительные механизмы, используя которые можно их заставить выплатить это страховое возмещение. Впервые в Украине вводится административная ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о финансовой услуге. То есть, что это означает на практике? На практике, если вам агент не предоставил информацию об условиях страхования, стоимости, порядке выплаты страхового возмещения и так далее, можно ставить вопрос о том, чтобы его привлекали к административной ответственности. Причем ситуация такова, что на сегодня можно непосредственно страхового агента привлечь к административной ответственности, а не сотрудника страховой компании. Поэтому Агенты теперь должны быть более внимательны и подходить более ответственно к обслуживанию своих клиентов. Еще один момент это заключение договоров страхования. На сегодняшний день есть несколько форм заключения договора страхования. Первое это традиционно, это письменная форма, то есть это тот договор, который заключается на бумаге. Тут все понятно, никаких вопросов нет. Второе это так называемые электронные договора страхования. на сегодняшний день достаточно распространенное явление, особенно что касается договоров обязательного страхования гражданской ответственности. Так вот, страховая компания или агент, тот, кто реализует договор страхования обязан уведомить клиент об условиях страхования каким образом это происходит то есть если оформляется договор в электронном виде то он должен быть отправлен клиенту электронной почтой или иным способом который стороны оговорили такая же история касается договоров присоединения это то что у нас практикуют банки то есть человек пришел, в банке ему предложили договор страхования за 20 или 10 гривен, на сайте страховой компании где-то там в 38 разделе закопанная оферта, где прописаны все условия страхования, человеку якобы должны выдать договор или сертификат с индивидуализацией условий страхования, то, что ему выписали в банке. На сегодняшний день в 99% случаев никто этих бумаг не выдает. Когда доходит до страхового события, люди вообще не ориентируются, какой вид страхования они покупали. Они только знают сумму списания с карточки ежемесячно. Так вот теперь такой вариант не пройдет, потому что можно ставить вопрос о привлечении к ответственности агента, то есть должностных лиц банка, либо физлиц, которые допустили реализацию таких договоров страхования, а также ставить вопрос о ответственности страховой компании, о том, что клиент не был своевременно и надлежащим образом уведомлен об условиях страхования. Еще одним интересным моментом является то, что об изменении существенных условий клиент должен уведомляться письменно. Это привет договорам медицинского страхования, где написано, что страховщик в одностороннем порядке может увеличить франшизу в случае корректировки каких-то цен, которые дают ему клиники. То есть теперь такие вещи они будут считаться никчемными до того момента, пока клиент не был предупрежден письменно. Соответственно, это позволяет маневрировать, перезаключать договора страхования, иметь какие-то аргументы для того, чтобы вести переговоры со страховщиком и компромиссно подходить к определению условий страхования. Также есть еще один интересный момент, который непонятно пока как будет работать, то есть органы, которые регулируют страховой рынок, пока это национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг, с это будет национальный банк, должны рассматривать обращения относительно положений, которые носят дискриминационный характер к потребителю финансовой услуги. В связи с этим будем смотреть, как будут развиваться события, поскольку это интересный инструмент, который в дальнейшем можно использовать для признания недействительных определенных положений договора страхования. В частности, даже тех положений, на основании которых страховая компания отказала в выплате страхового возмещения или существенно уменьшила выплату. Спасибо за то, что смотрите нас. Оставайтесь с нами, ставьте лайки. Будем ждать вас на нашем канале.